Ребят, всем огромный привет. Сегодня я зайду в подземный переход. У нас тут есть чувак, который классно поет, играет. Он поет свои авторские песни. У него есть своя песня про СВО. И мы попробуем сегодня замутить коллаборацию. Надеюсь, что вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите какой-нибудь комментарий. Да, извините, пожалуйста, а можно с вами исполнить песни? У вас есть свои какие-нибудь? А, Помните, вы ви... пели авторскую песню свою, как позавчера я вас видел в Какой-то военный Запад-восток, да, имеешь в виду? Да, да, Это да. моя песня, которую я сам написал. Авторская, сам да? пою Авторская песня, да. А, а давайте попробуем сыграть ее. я прорвался снова, прикрыл огнем бойцов и в батальон пошел, а где-то, например, не свяжут и два слова. Здесь каждый для себя, чего искал нашел а где-то, например, мне скажут ты два слова. Здесь скажи для себя, чего искал нашел. Ты не бойся, браток два паттерна Восток на круг нажимай. И смелее иди, все еще впереди, будем жить так и знай. Не бойся, братан, за или воск На курорт нажимай И смелее иди, все еще впереди Будем жить, так и знай Курили пацаны И от боя Заваривали чай По-братски поделить Неделя от войны Так уходили строем. Гранаты еще есть А значит будем жить Никто не бойся, браток Запад или восток На курорт нажимай И смелее иди Все еще впереди Будем жить, так и знай не бойся обраток, запахи не восток, на курорт нажимай И смыльная иди, все еще впереди Будем жить, так и знай Закончится война, И братские могилы Окутают теплом С рассветом сизари, Ведь жизнь одна. одна. А коли хватит силы, ты спой мне так как не было войны, ведь жизнь она одна. А коли хватит силы, ты спой мне о как не было войны. Не бойся, браток, запад или восток, на курок нажимай. И смелые люди, все еще впереди, будем жить так и знай. И не бойся, браток, запад или восток, на курок нажимай. И смелые люди, все еще впереди, будем жить так и знай так и знай Слушай, круто, круто! Но спасибо! От души, от души, от души. Ты подобрал парень, ты да, молодец! Спасибо. И это, парень, еще не конец! Жизнь продолжается! Наша русская армия продвигается! Запад-Восток смыкает кольцо! Наша армия молодцом!